Уважаемые друзья и коллеги, меня зовут Юлия Волкова. Я предлагаю вам поговорить о пародонтологии и приглашаю вас на обновленный курс, который называется «Парадонтит. Лечить нельзя удалить». Давайте правильно расставлять знаки препинания, чтобы выбирать правильный вариант решения. Очень хорошо, что пародонтология в России становится все более популярной и более понятной, и поэтому на этом курсе мы будем говорить с вами о сложных клинических ситуациях, мы пройдем по тонкой грани принятия решения удаления зубов, либо сохранения удаления и замены зубов на имплантаты. Но к такому событию пациента с пародонтитом нужно подготовить. Мы говорим об успешности регенеративных методик у пациента с пародонтитом тяжелой степени. Какие шансы на сохранение зубов? Давайте об этом рассуждать. Для принятия правильного решения нам потребуется участие членов Команды вашей клиники в нем будут принимать участие единисты, хирурги, пародонтологи, ортопеды, ортодонты. Пародонтология это интересно. Приглашаю. Конечно, будет практика. Конечно, мы поговорим о микрохирургии как новом измерении в пародонтологии. Приглашаю. До встречи.